дорогие друзья здравствуйте с вами пугачева наталья и хочу вам рассказать для тех кто может быть еще не знает что мы ежемесячно для вас считаем и выдаем абсолютно бесплатно абсолютно волшебный продукт который называется календарь успешных дел для того чтобы его получить нужно ничего не нужно нужно просто подписаться на нашем сайте в рассылку в рассылку для этого календаря где мы будем вам присылать его каждый месяц и вы будете с ним сверяться это очень интересная техника это древняя методика эту методику знают далеко не все школы поэтому мало школ которые считают по этой методике успешные дела да успешные дела можно считать вообще выбор дат по, э, есть в различных направлениях, в различных школах. Э, и по-разному по-разному считают, по-разному люди. Кому-то нравится один выбор дат, кому-то другой. Но я всем рекомендую попробовать э, вот с этим календарем успешных дел посмотреть, насколько у вас хорошо начинает он работать, насколько у вас лучше работают э, энергии вокруг вас, э, складываются дела, я не знаю, может быть, больше зарабатывается денег, может быть, более удачной становятся все там ваши переговоры поездки встреча посмотрите и проверьте сами пока вы этого не посмотрите пока вы не выберете что именно вам нравится э, из всего арсенала э, э, дат хорошие да, вы так и не поймете поэтому берите календарь многие уже я знаю что многие привыкли им пользоваться и многие просто ждут этого календаря спрашивают не дай бог задерживай, спрашивают где календарь на следующий месяц сейчас я вам покажу и расскажу как им пользоваться И сейчас я вам покажу, каким образом ну, вы можете получить этот календарь. Вам нужно перейти на мой сайт, адрес сайта n ком и вот прямо на самой первой странице здесь вот у нас все соцсети, кстати говоря, подходите, переходите по значкам соцсети подписывайтесь, это наша почта. Здесь вы можете посмотреть меню так ну вот я вам сейчас покажу здесь у нас новые статьи в которых масса новой информации новые старые все статьи можно перечитать в разделе статьи получить здесь вы пишете просто имя просто email свой и вы будете получать календарь каждый месяц здесь вы можете тоже посмотреть ближайшие мастер-классы и так далее внизу можно будет подписаться на канал youtube вот здесь да, уже не входит ну ладно так итак друзья значит календарь успешных дел на март вы подписались ну как, естественно это будет текущий месяц и год как вы подписались с того момента как вы подписались и вы будете получать сейчас я вам покажу сам собственно говоря календарь вот этот календарь да, календарь успешных дел на март по большому счету здесь все все все расписано каким образом это все работает вот например сегодня у нас какой 15 марта ну например на завтра на 16 марта я бы хотела пойти к врачу в какое-нибудь время ну например на 2 часа дня давайте Итак, мы ищем день 16 марта 2020 года дальше мы ищем число ой время и время вверху, вот крыса, бык, тигр, это все вы можете ориентироваться, если вы знаете иероглифы, конечно, по иероглифам, но в принципе здесь написано просто время, да, это двухчасовки. То есть в китайском календаре час ми, там в нашем с вами время из числе это будет с 9 до 11 утра. Итак, мы находим два часа. Два часа у нас попадает в час козы, которая идет с 13 до 15. И мы с вами вот смотрим, то есть на пересечении 16 числа ищем час нужный нам час, вот час козы, и видим число 22. Что это обозначает? Дальше мы можем найти расшифровку. Вот, например, мы видим число 22. Подходит для всех замыслов, вероятны благоприятные результаты процветание и успех. Ну, то есть, э, можно ли сходить к врачу? Здесь конкретно не написано, что можно сходить к врачу, но здесь понятно, что день будет э, час, не то что весь день, а именно этот час будет хорошим. То есть, вот таким образом вы будете получать календарь. Видите, каждый день и каждые двух часовка расписана. Э, там, допустим, у нас какое-то дело есть. Э, которые мы знаем что у нас очень важно какое-нибудь дело и за мир 22 марта давайте возьмем 22 марта после обеда в часах 4 я должна встретиться и поговорить с каким-то важным для меня человеком. смотрим 22 число и ищем нужную нам двух часовку вот после обеда из 3 до 5 число 25 точно так же смотрим 25. Благоприятно для любой активности путешествий, заключения контрактов, поиска единомышленников. В путешествии можно встретить хорошего друга или партнера. Окей, прекрасное время для того, чтобы, ну, что там, для чего встретить? Например, там какой-то контракт или по работе поговорить, да просто даже встретиться с человеком. Благоприятный момент и время. Какие есть еще секретики небольшие? Здесь вы можете брать час, вот как он есть, потому что есть разные подходы, и разные школы смотрят по-разному. Кто-то не переводит на европейское время. То есть вот час обезьяны, берут час обезьяны там, с 15 до 17. Все, только так и никак по-другому. Какие-то школы переводят в солнечное. Вы можете попробовать для себя и так, и так. Посмотреть, как у вас это лучше работает. Лично я перевожу. Как я это делаю? Заходим на сайт в раздел расчета. В раздел расчета мы заходим а, и смотрим. Калькулятор солнечных двух часов к нам нужен. Все, зашли. И в калькуляторе солнечных двух часов, вот он у нас вышел, для того, чтобы рассчиталось время. Именно для вашего региона вам нужно, собственно говоря, ввести название города. Если это какой-то очень маленький городок, и его не найдет калькулятор, то вам нужно будет какого-то покрупнее города, который рядом с вами. Если это город российский, то по-русски, если не российский, то по-английски. Итак, ну, например, Москва. Да? Вот Москва, пожалуйста, выскочила. И мы с вами перешли на Москву. Перешли на Москву, и, например, мы уже будем смотреть, что час обезьяны, если мы хотели в 3 часа, например, встречаться, помните, я говорила, вот там после обеда надо встретиться, то для Москвы 3 часа будет попадать не в обезьяну, а в козу, потому что есть двиг на полчаса по часовому поясу. Все это по часовой, смотрится по часовым поясам. Итак, у нас будет коза с 13.30 до 15.30. То есть, если я встречаюсь со знакомым, с другом, с, вот моя встреча, например, там в 15.00 была 0.00, то тогда я уже буду смотреть не обезьяну, а козу. Кстати, давайте посмотрим, какую мы там брали. 22.00. И мы смотрели на 15.00 по Москве это будет еще коза. Смотрим 26. Самые благоприятные из всех чисел. Благоприятные результаты в любой виде деятельности. Все, окей. Значит, еще даже больше подходит. То есть вы можете переводить время. Вы можете время приводить на свое. Ну вот я, во всяком случае, перевожу по тому часовому поясу, где я нахожусь. Так что, друзья, берите, пользуйтесь, подписывайтесь. Для того, чтобы подписаться, вам нужно перейти на сайт ком, зайти на главную страницу, но ну, вы сразу, собственно говоря, на нее и попадаете. Немножко вот проскролить и найти форму подписки, подписаться и получать такой полезный календарь. Каждый месяц. Всего вам доброго, всего вам хорошего, с наилучшими пожеланиями. Пугачева Наталья.